Доброго времени суток, мои дорогие. Меня зовут Дэн, это канал XS Games. Мы продолжаем с вами прохождение Resident Evil 4 ремейк. Это Луис. Вы еще тут? Вообще-то я хотел домой, но Эшли решила осмотреть замок. Супер, у меня для вас подарок. Лекарства, чтобы слегка осрочить, неизбежные. Смотрите на Эшли. Где ты? Итак, приходите во внутренний двор замка. Буду ждать там. Чао! Так вот, мы подрались с мандалазом, победили yeah, okay. старосту деревни, это была Вы легендарная взяли, битва, которую мы пошли со второго раза. И так вот это больше похоже на внутренний двор замка. Но если не ошибаюсь, замок очень большой. Блять, да, замок не маленький. Тихо. Здесь должен быть торговец. Блять, вороны. с... Суки. Пернатые создания. Одна единица пороха. Ты прикалываешься надо мной? А вот это хорошо. Старинный компас. Чудесно. Так, ну торговец должен находиться здесь слева. Если мы все правильно сделали У и зашли. Привет, мой родной ебаный сыр. Так, хорошо. Торговец, торговец, торговец, торговец. Три. Это было здорово. Как видеть, за это повезло новое, нам. Чужак. Продать. Компас. Готов купить почти все. Это хорошо. Спасибо. Дальше, улучшения. Я хочу улучшить дальше дробовик. Это очень тонкая работа. Скорострельность и боезапас. У меня еще остались новинки, которые тебе пригодятся. ложа, карта Сокровищ-Замок. Как нам удалось добыть все это? Но особо улучшение. Так, я карту Сокровищ-Замок куплю. Кл... Ты только там не, не убьюсь. Я постараюсь, конечно. Я не обещаю, но я постараюсь Так, что могу создать? ПП Световая граната Не, мне нужны патроны для дробовика Которых успешно нету Все, мы можем двигаться уже дальше, наверх И искать луи СССР Вау А вот и колдун Двор за теми воротами. Гениально. И гостей тут встречают прохладно. Мне кажется, мы вообще зря сюда пришли. Арбалеты. Угу. Чувствую, мне там будут не рады. Вот ты как-то много чувствуешь. Лен. А чё у них тут все полыхает? Прям вот максимально пожар какой-то. Что это? Явно не для красоты. Это чё, Катапульта? Да, замок, конечно, внушительных размеров, колоссальный. часу, часу не легче. Час от не легче. Вы оправдали он? Ничего, мы со всем говном справлялись и с этим справимся успешно. Предлагаю по насобирать. Ууу, <граб> там бабулиты ходят, зомбированные. <гиб> Что они? Это правильно. Не хотелось бы сейчас устраивать лютый замес против неизвестного кого. Молельня. Опять же вопрос, как пройти замок? Ой, нихуя! Думал, я успею к нему со спины подойти Карманный нож Воняет Ты воняешь Сука, эти растения Био-биологические Биологический кусок дерьма А зачем он себя в жертву принес то Все же было ок Мог бы жить, да не жить. Так, здесь у нас вазы Песеты Песеты Кто-нибудь здесь остался? Я очень надеюсь, что никого. Нам в любом случае предстоит с этой толпой сражаться. И никак мы ее не обойдем. Но у нас тут такие боссы есть зачетные. Просто, просто нереальные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сам ты мортор, Подожди-ка. Кого ты там пулькаешь, ебаный сыр? Как тебе мои пульки? Ах ты, пиздюк, я думал ты умер. Бей! Разрывная. Ой! бы достал. Ой! Не попал. Не попал. Эй! Попал. Ну, вылазь. Эй! Чего, блин, блин посмотри, какой февер кровавый. Красота же, а? А че он дрыгается? Ты не дрыгайся, пожалуйста. Так, будем двигаться тихонько. А, это у него шаль там развивается на ветру. Ох уж эти монахи. Бедолаги. Блять! Ебаная сыроварня. А, откуда он меня ее запустил? Где-то с этой стороны. Да, бля, дорогая, там катапульта. А я ее почему не вижу? Подожди, я сейчас попаду. Я попаду. Так, одна отвалилась катапульта. Так, Леон, ты готов? Блять, вот это тебя выбрили, конечно. Понасовали Китманов в деревню. Да, отстрели ей жопу уже. Хорошо. Начало положено. Там лестница, в которую мне нужно попасть. Кохедло, Кохедло! Oh no. <coughs> Еще одна катапульта. А что происходит? В смысле, ее похитили? Вы, блядь, что издеваетесь надо мной? Так он просто сзади подкрался и поднял ее. Что не за, адек... за неадекватное говнище? А -а -а, я понял. Ну, давай, для ПП тогда патроны сделаем. Кохедло, кохедло! Ух ты, сука! О, какое залюпа просто! Бля, вы, вы издеваетесь надо мной или что? Ко-хедло, oh, oh, Ну, давай для ПП. Раз. Создать ПП2. А че за прикол такой? Да, за там катапулька. У нее башка лопнула. Бегом! Блять, по ней попали. Поднимай ее! Блять. Классно, классно! Я даже не успеваю ее поднять Сейчас еще одна прилетит Бегом Блять, успели Что это за ведьмак, блять? А кто пришел и схватил Эшли? Ах ты мой мерзкий, мерзопакостный кусок говна. Я же попаду по тебе. Блин. Отойди. Ага. Не подходи. Уходим, уходим, уходим, уходим, Эшли. Так, Red Nine у нас есть. Куда нам дальше бежать? Нам нужно к этим запертым вратам Давай сюда Бэм Разрывной Закверта? Где она? Она должна быть рядом со мной Блядь. Отойдем отсюда. Нам да, не сюда. О. Видно что-нибудь? Как можно взорвать этот кусок говна? Я даже не вижу, если честно. Но расстреливают они нас, дай здоровье просто Аккуратно Опа, смотри, что нашел Тихонько Целься ли он, целься Так, одной меньше Да, но как ее взорвать? Бочки разве рядом нету? А, все. Тот, кто заряжает, потушен. Или нет? Надо же. Три медальона есть. Ага, вот еще одна не попал, попал, нету ничего. Так, вроде все. Что здесь надо делать? А вниз. А если? Хорош, моя девочка, умница. О да. Начнется лютый замес. Бля, но ну патрона для дробовика нету. Подожди-ка, а что это был за звук? Я думал, она опустилась вниз только что. Нет, все нормально. Эшли за мной! За мной, за мной, за мной. Где, Где она? Спасибо. Бегом! <связывая> так, четвертый медальон. Так, элегантный браслет. Заебись, конечно, но это не то, что мне сейчас нужно. Бля, я горю, горю, горю, горю, горю. Нет, все хорошо, все хорошо, не горю. А, давай винтовку, винтовку, винтовку, винтовку сейчас надо винтовку. Так, он стоит. Высоголовый хитман. С факелом, блядь. Выжидает меня. Сейчас, подожди, подожди. Я на винтовочку заряжу, блядь. И дам тебе понюхать, блядь, снаряд. Я там бочки не вижу. Вперед! Даже, блядь, не подходи к моей женщине кусок ебаного говна. Бэйн! Разрывная. Извините, пожалуйста. Блядь, она до сих пор стреляет. Я вижу бочку. Вон она стоит, справа. Ой, справа, слева. Я не могу по ней попасть. Блять, его выстрел преграждает дорогу. Так, заходим. Ой-ой-ой, хорошо. Начало положено. Что за задание? Синие медальоны по всему замку. Так, я уже четыре сделал. Бля, вон еще два медальона. Пошли заберем их. И что, ты хоть мне сказать, что она не долетела? вижу один где-то здесь на кругу Но, скорее всего внизу под нами под нами должен быть а один где-то тут нет вот тут я его не вижу скорее всего нужно ниже спуститься пойдем ниже спустимся так он должен быть здесь вот он есть. И еще один где-то тут. Возможно, я увижу его с этого балкона. Да нет, не увижу. Я его должен был увидеть с лестницы, когда поднимался вот здесь. Значит, мы поднимаемся тут наверх. Вон он висит на дереве, да? Элегантский. А ты думала? Это мы с тобой еще наедине не оставались? <смех> Моя дорогая подружаня. Короче, Эшли спасли. Вроде как все целые. Даже патроны немножко остались. Перезаряжай винтовку. Только для дробовика нету. Меня это пугает. Здравствуйте. О, кстати, я как раз бы вы выполнил поручение. Древняя, но... Не древние. Значит, ты выполнил просьбу. Спасибо, друг. Пожалуйста, родной. Так, стоп, первое. Э -э сокровище. У меня есть вот такая вот штучка. И я в нее могу поставить. Ну, давай все синие поставим, потому что от двух самоцветов одинакового цвета. О, она будет стоить дороже яшинкс5 я обновил ассортимент друг. продать продать славная сделка так хорошо что это все нож отремонтировать По отлично получилось держи приходи Эх когда почти на максимуме ружье друг как я тут всякой всячины раздобыл Мертвая бабочка. Новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь. Чернохвост, скат. Полуавтоматическая скорострельная винтовка. 30 тысяч. ТМП, прости Други, меня. Спасибо. Ложа для ТМП тоже, прости меня. Эх, не это хватает. Однозначно мне пригодится. Что, изумруд продавать, что ли? Давай золото алмаз продадим. Славная сделка. Хорошо. Куда ты это положишь? Вот так Одно... вот и положу. Друг, эта пушка разрывает головы, как тыквы. Возьми ее и устрой бойню на огороде. Так, и на спрей Этот хватило Мертвая бабочка товаров, чужак. Бля, револьвер хорошая тема Я могу продать red Nine За 7000 всего лишь Приходи в любое время. Я хочу посмотреть, какие у нее патроны так все Привет. тогда мы эту винтовку мы что продаем. скат у нас остается правильно понимаешь не все можно купить за деньги Да я понимаю что не все Бля, ну револьвер, наверное, топ-тема, но мне и так кажется что у меня достаточно... Перед тобой. Мощное оружие. Но мне этот дробовик не нужен. У меня есть что, полицейский. Там не так, порох. А, так стой, я дай-ка патроны для ПП продам. Привет. Мы сейчас продадим патроны для ПК, они нам не нужны Готовку, славная сделка М -м -м. Материалы, порох, спрей Драгоценности не пригодятся Я не хочу их пока продавать, изумруд, вот это вот все Потому что появится что-то получше Доброго пути Появится какое-то сокровище? Какое-то сокровище, кстати. Вот уже здесь по углам есть сокровище. Вон раз. Добро О. пожаловать в мой замк. Я безмерно рад, наконец, познакомиться с вами. Мерзкий принц Шреган. А ты вообще кто такой? Я. Прошу, зови меня, Рамон. Позволь, я сразу перейду к делу. Будь добра, оттай девушку мне Прямо сейчас и О, наш... нормально у него там громилы стоят не, Без шансов, Роман Обойдешься как-нибудь Без девушки Ешь, И Ашли стоит Мистер Меня. Кеннеди Мистер Кеннеди Как благородно Но тем не менее Девушка достанется нам Увы и ах, пойдешь Она ты нах носителем. И ваша Америка, а потом и весь мир исполнится его благодати. Ибо такова воля моего покровителя, священного владыки Сэдлера. Адама и Сэдлера? Что, ты нам подчинишься? Да? Нет уж! Ниху... Ты все слышал. Какая жалость. Окажите нашему гостю теплый прием. Раз уж он избрал смех. Смерть... Да ну нет, подожди. Кипец-то, да, блять, рядом с ним громилы стоят. Леон. Не отходи от меня. Ох, Будет вспышка. И Блядь, от женщины моей отошел нахуй Спасибо Не за что Как вам такой радушный прием, гандоны Так, мне очень нравится собирать порох О, патроны для винтовки Это дело хорошее Но бронебойная сила у нее дай дороги так, хорошо, сюда мы не попадем. Зал для унди... Ауди... аудиенции, блядь, аудиенции, что? Ф... Ф -ф -ф... А, бля, желтая, да почему желтая? А как сюда попасть? Не открыть. А если здесь замок отстрелить? А нет, смотри-ка, можно сверху будет спуститься. Так, еще одно сокровище вот здесь по лестнице, но тоже походу заперто, да? Нет. Кстати, смотри о птичках. Бля, такого ключа у меня нет. Такого ключа у меня нету. А здесь же лестница есть, почему я не вижу? А, малышка, ты меня можешь подсадить? Нет, нельзя. Почему? Я же могу ее подсадить. Да. Да. Все поняла. Вперед. Классно, понял, сюда нельзя. Еще один элемент здесь на выступе Но сюда я могу ее закинуть Так, маленького ключика у меня нету Так, пусть залазит Давай наверх Ты моя сладкая помощница Надо будет купить ей кофе И пригласить на ужин Так, еще одна ваза я только не понимаю, вот у меня винтовка, да, там она пробивает через два 3 человека Но вот, например Так, здравствуйте Порох. Порох это хорошо Форох тоже хорошо И сеты тоже хорошо Куда нам идти? Ну, мы можем пойти сразу да? но предлагаю сейчас Глянуть, что здесь Слышите, что болтается? Отлично, отлично Так, супер, это, конечно, обходной путь, но Пойдем-ка тогда сокровище заберем с этой стороны Видели? Да, вот он, сундук. Забирай. Что здесь? Изящный флакон для духов. Насрать. Главное, что за это даю деньги. И наши еврейские нотки просто ликуют. Замок, насколько я помню, максимально полон загадок и всякой необычной странной херни. Думаю, можно пойти сюда. Осторожно. Ты уверен? О, -о, О, там вон какого-то беднягу распечатали. Слышу, слышу, кто-то ходит уже, блядь. темница. Что здесь? Записка, смотрителей. я снова проснулся посреди ночи из подвала, но все те же кошмарные звуки, будто кто-то скребет когтями по каменным стенам и выкрикивает проклятие, заваивая от боли. Ненависть, сокрытая в этом человеке, могла бы уничтожить весь мир. Раньше он был палачом на службе у хозяина замка, как когда-то его отец и дед, мрачная страница в истории рода Салазаров. Даже в родной семье он выделялся, он обожал свою работу и выполнял ее мастерски. Каков был его дар причинять людям боль. Его способности вскоре заинтересовали господин, он отвел его в темницу и там... Нет, я не могу это писать. Даже не хочу вспоминать о случившемся. Мой рассудок не выдержит, и я сойду с ума. Мне приказали ухаживать за ним, Кормите, убирать помои. И каждую ночь я вынужден слышать его крики. Я больше не могу, с меня хватит. Еще до ночью в замке я точно не выдержу. Завтра я уйду отсюда как можно дальше, туда, где не буду слышать этот голос. <как> О, привет. Бедняга. Жестокая смерть. Да, его просто забили до смерти, насколько я вижу. Так, здесь нужен будет ключ. Никому не уйти. А как он это просчитал вот этими вырезами? Бля, сейчас же босс будет, да? Что это? Как это его Они там зовут, блядь? Держит, Нет, это не зверушка У которого глаза зашиты Да? Это он сейчас будет темницы А это, видимо, свет потерян. А это, видимо, смотритель, который пытался уйти. У него ничего не... Блядь, нет. Блять, нет! сыр! Да, это он с ошитыми глазами палач. его в цепях держит это мой да он его руки косы опасность бежать нахуй Кто это в каждой серии боссы? Бедняга а, Красный брилл, это как-то было очень просто, я хочу сказать Максимально Я очень легко с ним справился о, патроны для дробовика. Ну, наконец-то. Так, э, тут еще одно есть сокровище. Я очень быстро и легко с ним справился. Неплохо, правильно? Но там есть еще один демон. Бля, там вообще просто забей. По-моему, он не один вообще здесь такой. Подожди, я патроны пропустил для пистолета. Где я их пропустил? А, -а, а вы мои сладенькие. Как это я вас не заметил. Там что-то... Не, не руками, Мне что-то руку пнул. А Эшли уже нету. Нет, ждет меня, Смотри. ты? Что там случилось? меч нет, пипи, пи ли -пи, пи -пи, нормально? Жив все орел. Что там Давай. Ну, звер... Душек, ты была права. Нихера себе зверушка. Это полноценный конь. Опа, сюда. Ручная граната. Ручная граната слышите ты как в порядке ну, я слышу заводного человечка так не могу понять он здесь или или выше вроде как выше а вон он стоит 5 из 16 хорошо Хорошо, что у нас здесь есть? Есть сокровища, возможно, какие-то бумаги, какие-то вина. Нифига у них тут вина. Так, шинель. Шинель дело хорошее. За шинель нам... Оооо, травишка! Ну, наконец-то. Подожди. Кстати. А нельзя создать смесь из трех та... трав. Ну. Во. Вообще чудесно. Я пока ее тратить не буду. Хитпоинты есть, а она восстановит восстановит у меня до максимума. Так, теперь можно выйти наверх. Ну здравствуйте! Три элемента. Орел, конь и змея. Да. Железный меч А, последовательность Золотой меч Железный А здесь золотой нет. А, он еще и ржавый есть. Ну, ржавый, скорее всего, тут. Наверное, вот так. А, подожди. Воюет он серебри, ой, железным. Отбивает, а Превозносит золотым, нет? Я был уверен, что я сделал все правильно Тихо, блять Можно и обосраться Да, трех элементов не хватает Но мы-то мы будем их искать У нас есть три клинка, правильно? Нам нужно туда. Или нет? Что она стала просто там? А, так. Попробуй пострелять по гонгам. По гонгам? А елки-палки. Так, смотри, окровавленный меч. А это для чего? Все, я понял. Это не боевое оружие. Вот здесь окровавленный. Просто копия. Там ржавый, здесь железный. Правильно? Да. Похоже, ты был прав. Да. Я забыл про эти гонги. Я то думал, сейчас придется искать. А там же на них нарисована змея, лошадь. Все? Здесь все. Все, пошли, пошли дальше. Нам сюда. Так смотри, вон фруктики, виноградики. Ты можешь посидеть, покушать спокойно. Бля. Да ебучая змея. Я успел ее убить. До того, как она меня ранила. Что-нибудь еще есть? Больше ничего нет. Так, вижу. Вперед! Пусть она рядом со мной ходит. И далеко не убегает, Азая. Золотой браслет. Я только что слышал что-то рычание. Это явно был не мой желудок. Так, давай-ка сначала в эту Победи. сторону. Мы же уже были здесь до этого. Мы сделали круг, что ли? Ничего страшного. Идите во двор. Мы-то пойдем. Но... Первое, мы можем здесь теперь лестницу опустить. И спускаться вниз. Правильно я нажал? Тут лошадь а там змея ты тут не змея а они тут не змея а нужна змея Леон, что ты все нормально даже не пытайся повторить Я? Вон змея. Тихо. Леон, ты чего? Что-нибудь на тебя нашло? Зачем ты прыгал по люстрам? Ха, тебя спросить забыл. Так, этот проход открылся. Правильно? Правильно. Я думал, я и секретку открыл. но видимо, нет. Так, нам туда. Но, но, но, но, но, но. Мы можем и здесь кое-что глянуть. А, нет, стоп, я с этой стороны был. Так, а как мне перебраться на ту часть? Постоит с той стороны, там безопаснее И подождет меня, не бойся Это горит, и это горит Так горит Так, подожди-ка, что-то вы меня запутали И эту тоже я зажег Все, но почему ничего не произошло? Ладно, отправляемся во внутренний двор Да, если нам с тобой не везет. Опа, добро пожаловать, ребятулечки! Патроны для дробовика. Это то, что мне нужно. Ты что, клоун, блядь? Приветствую, мистер Кенни. Привет! Ты готов передать девчонку? Не. -а. Как же ты достал? Я взял на себя смелость Поготовить для тебя развлечения Можно не надо? Вашему <свеч> вниманию Отважный рыцарь Спасает принцессу Можно не надо? Ой, что это за звук был такой странный Это выход в главный зал, видимо Да? Да, это выход в главный зал. Хорошо. Так, ваза, раз. Бесеты. Сейф-зону можно? Да, наконец-то. Пока что эта глава с замком такая, ну, не маленькая. Жизнь паразитов том-2. Некоторые дипаразитов умеют управлять поведением своего носителя. Сейф-факт известен многим биологам, но наука мало знает о том, как именно паразит этого добивается. Ниже представлен перечень таких паразитов. Декрокоилиум. Дик... галактосомум, Лейх... Лейкохлоридиум. Ладно, мы их прочитаем. Я хочу посмотреть, что для нас подготовил принц. Да, заперто, конечно же. Мы пока кругаля не навернем, блять. Будет заперто. Так, что я насобирал? У меня есть гадзюка. Так, патроны для винтовки я сделать не могу. Ну, тогда двинули дальше. А для дробовика могу? 12 надо. Нет, не могу. Страшно. Да, да ты не бойся. Твою маковку. Нужен ключ. Нужен ключ. Они уже здесь. Я вижу. Ты тут не соскучишься. Как добежал успешно, блядь? с лицами но ну, где же ручки но ну, где же ваши ручки давай поднимем ручки и будем танцевать и там блять не чтобы что раду блять не устраивай свою давай наверх почему нет смотри смотри смотри смотри смотри смотри бэм блять добро Пожаловать Ебучий сукин сын Упал а! Ну у меня есть другое блять Оружие противодействия гондонам. Блять Откуда он там стреляет а! Больно, нахуй! Кусок говна Все в норме, Давай за мной и не отставай Что они там колдуют, блядь? Ну вот эти фонтаны у них, конечно, это да Ой-ой-ой-ой, забыл Почему я не могу наверх подняться? Я же уже все сделал Я ведь уже все сделал Мне нужно ключ пойти забрать А, ну да, конечно Наверх никто не пустит Сначала здесь пострадай Пейн Разрывная Ух ты, сука Ну-ка отошел на от моей женщины Сука Блядь Успел? не не Сделал сейчас полную И себя, и Эшли Надеюсь, не сначала, блять, надо будет Не, не сначала Бля, ну я сам себя в ловушку загнал Давай-ка за мной О чем, блядь, что я гранату бросаю, зая? Долго, блядь, вы еще жить будете, нет? Да, блядь, ты почему бессмертный такой? Наконец-то. Кто там цыкает, блядь? Так, вот и вентиль. Патроны для дробовика, это замечательно. То, что нужно. Ой, хорошо. Вообще, я мог бы их, конечно, под бочку загнать. Почему я раньше этого не сделал? Надо было сразу их под бочку загнать. Вон там была бочка взрывная. вниз. Но предварительно Давай-ка мы не будем стрелять Но залутаем все что здесь есть Главное что ли он не захотел Эту бочку с ноги разломать Ты со своим деревянным щитом Совсем долбоеб или что Что там выпало Бесеты Ну, на 50 ты много не проживешь. Возвращаемся назад и активируем вентиль в главном зале. Да в смысле, нахуй? Место. Уже бежит, блядь, схватить мою женщину. что за хуйня, блядь? В смысле нахуй? Он просто ее поднимает и все, я проиграл. Почему я не могу его убить, блядь, и забрать ее? Блядь, что, заново, что ли? Так, получилось все пройти, это не с первого раза. Они постоянно ее схватывают и все, блядь. Она как будто, ну, схватили и все, она... Девочка, которую нельзя отпустить. Бред, блядь, какой-то. Да забирай патроны. Так, пороха насобирал немножко? Насобирал. Давай 6 патронов для дробовика. Ой, плюс 2. Вообще замечательно. Так, и пистолет перезаряди. Ну что, теперь ставим сюда рукоятку. Что наверх? Рано радоваться. Угу. Сохранения-то не было. Бля, такое ощущение, как будто там в воде кто-то есть. но вот этой жижи прям дохера. Окей, один есть. Уж через чё? Нет? М да. Давай наверх. Ага. И она сейчас там одна будет. Справишься? Давайте отправим а, ее одну. Справлюсь. О, порох. Порох, это хорошо. Так, создать ничего не могу нужного. Я прикрою, Крути. Блять, отошел нахуй. Даже несуй свои, блять, глаза плешивые сюда. Нету, конечно, метка, блядь А ну-ка, отошел от меня кусок дерьма И ты туда же, блядь Как вы меня бесите У меня патронов нету больше Блядь Да, блядь, отъебитесь нахуй от меня Отошел, блядь, от отца И от матери, блядь Блять, какой пиздец просто, а не миссия. Все, спускайся. На, нахуй. Блять. У меня все патроны закон, У меня просто ноль. Они понимают, что они мне после этого должны просто насыпать. А я нет, блять, у меня патронов ноль. Ну, двинули. Пожалуйста, пускай будет торговец. Я надеюсь, это сейф-зона. Ой, как резко освещение меняется-то. Так, патроны для пистолета хорошо, хорошо. Так, что это? Забирай. Отлично. Материалы 50 порох классно эшли давай подсаживать уже сюда интересно по-моему янтарь это же есть если нет и меня сейчас на Не, я он дверь она должна открыть интересно когда глава закончится то мы уже много записываем Тише, тише, детка, детка, детка, все в порядке. Спокойно. Все спокойно, все хорошо. Не кашли. Вроде пришли. Все в порядке. Вроде бы. Блять. Волнуйся, не за нее, а за свою шкуру. Глупый ягненышка. Неплохо. Уймись, дитя. Это... Все, она уже под контролем. О, пришла в себя. Зачем она убежала? О, мы прошли главу. Ну что, мои дорогие, это была шикарная миссия с такими мини-боссами, с, с сложными заданиями, где нужно было защищать Эшли. Но было офигенно круто и невероятно интересно. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, комментируйте. Ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Всем вам желаю крепчайшего здоровья. Берегите себя. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.